Здравствуйте, дорогие друзья! Так, начинаем. Я Сауле, это Мурат, фамилия наша Тенебаевы. Мы психологи-практики, целители, телесной терапевты. И сегодня нам хотелось бы разобрать из большой темы, как полюбить себя, почему же мы страдаем. Оказывается, наши страдания приводят к тому, вот именно к этой нелюби к себе. Вот есть у нас... Такие два вопроса замечательные. «Почему» и «Зачем?». Эти два вопроса нам дают понять, на какой стадии мы сейчас с вами находимся и что нам делать, чтобы из этой стадии выйти. Эти два вопроса, казалось бы, вот, задаются одинаково. «Почему у меня такая жизнь?», например, или «Зачем у меня такая жизнь?». Но они имеют отличие. Когда мы задаем вопрос «Почему?», это… Получается как рационализация или психологизация нашей проблемы. Понимаете? И естественно, это идет такое состояние, когда в теле опускаются плечи, когда уныние на лице появляется, и какое-то состояние, утекает энергия и так далее. А когда мы задаем вопрос, мы, э, зачем? Мы получаем такой э, как бы ресурс, мы обращаемся к себе. Мы заглядываем в свой, свой внутрь, мы включаем в себе наблюдателя, и это дает нам мотивацию двигаться вперед, решить эту проблему, превратить ее в задачу и двигаться вперед. Вот, послушайте, как это звучит, и послушайте сейчас в данный момент, как это отражается на вашем теле и как у вас это отзывается. Почему у меня такая жизнь? Зачем? У меня такая жизнь. Почему мне все это? Зачем мне все это? Почему я страдаю? Зачем я страдаю? Почему мне не везет? Зачем мне не везет? Почему все неприятности достаются только мне? Зачем все неприятности достаются только мне? Почему жизнь несправедлива ко мне? Зачем жизнь несправедлива ко мне? Вот, дорогие друзья, а теперь ощутите, как это у вас отражается в вашем теле. Что происходит сейчас с вами? Какие поднимаются впечатления? Возможно, какие-то прожитые истории с прошлого? Потому что это все созвучно. Особенно, когда вы все время начинаете смотреть... Сейчас мы отключим презентацию, потому что любим живую разговаривать да, больше. И... Вот. Когда мы начинаем с вами смотреть какие-то вот очень много такого, сериалы, что-то еще и находим в себе созвучное и начинаем по этому поводу страдать, супереживать с этими героями и включаем свою любимую пластинку, жуем свою любимую жвачку. Конечно, это все начинается из нашего детства. Когда мы научаемся это делать, когда вольно или невольно родители в этом соучастны. Каким образом? Начинает ребеночек плакать, мы говорим, ой, бедненький мой, он заплакал. Вот он один остался, мой маленький, вот какой он, бедный, несчастный, понимаете? И все поехал. И ребенок потихоньку научается манипуля манипуляции, потихоньку научается, это для него получается это как норма, и потихоньку в жизни он научается к такой привычке и ведет себя уже, вот живет этими страданиями. И пока вы это не осознаете, не выйдете из себя, ничего хорошего из этого не выходит. Вот как раз комментарий такой. Ольга Гудкова пишет. «Социум внедряет убеждение, что жизнь страдания, любовь – мучения, богатые тоже плачут. Внушение вначале через сказки, литературу, песни, фильмы, новости». Да. Вот таким образом мы не замечаем, как мы привязываем, привязываемся к этой сущности страдания.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 «Проблемы еще это зачем?». Поэтому, конечно, надо искать, надо а, перестраивать именно свой фокус внимания с вопроса «почему?» на «зачем?», а, на вопрос «зачем?», чтобы вы а, могли правильно сформулировать и правильно задать тон, а, правильно взять направление в жизни, чтобы наконец-то перестать страдать. И мы вам, как специалисты, говорим, Перестаньте страдать, это не есть хорошо, от этого ничего хорошего не выходит. С вами были Саурей и, и до следующих встреч, пока-пока.